Я позвал Реал Макса, чтобы проверить наш с ним скилл. Мы будем играть против 5 моих подписчиков. Если вы тоже хотите принять участие в ролике, то переходите в мой телеграм-канал. Когда мне нужны люди, я сообщу об этом там. На канале уже есть 4 видео по данной рубрике. Если вам понравится данное видео, то посмотрите и предыдущие. А мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Рыбный Супик И сегодня со мной Реал Макс. Сегодня мы будем играть 5 в 2. Да, привет. Вот, короче, мы собрались после такой долгое время. У нас тут вот такие люди играют против нас, и думаю, у нас шансы на победу все-таки есть какие-то, но думаю, мы победим все-таки. Ставлю Надеюсь. раунды. Все, я покупаю Дигл. Что покупаешь? Ты. Дигл, у тебя тычки, кстати, да, как у меня, блин. Ну, похоже... <социт> Я, пожалуй, пойду сюда. Посмотрю, а, кто тут. офига на меду. Ну, давай. Стой на меду. Так, у меня лонг есть один. <звёздят> а вроде даже двое. А, тут да, тут два. А, все, так, сейчас ну, скидер... я сейчас... Так, теперь перетянусь. Лучше ко мне, потому что тут два. Так, отлично. Прекрасно. Минус один и... Одна помощь. Да. Ой, ну <звёздят> что-то они прям какие-то АФК. Ой, я думал, это ты. <звёздят> <звёздят> <звёздят> Перепутал. <звёздят> <звёздят> я... Опа, я отлично. Словил наши Да. Буду быть Квинтон. Так, но они бомбу <связывая> дефать не должны. В принципе, я им правила объяснил. Перед началом. А, без дефа бомба? Да. Так. Сейчас я его найду. Опа! Да, мой. Минус коммунист. Хорош. Так, 4. И так, первый раунд. Ну, первый раунд это всегда достаточно легко. Сейчас э, будем сливать. <связывая> <связывая> я один килл сделал. Ты, 4. Ну, и у меня <связывая> еще одна помощь. Ну и сейчас, по традиции, мы должны сливать, чтобы было 16-1. Да. Все, давай, действуем по сценарию. А какой там у МРС еще был? Я а, вроде бы мы в нулину проиграли. А, а квинт вы, вы с ним выиграли. Да, с квинтом мы выиграли. Так, пока никого не видно. Ой, один на ну, А один, ты, ну, кстати, скрафтил тычки? Нет, я еще могу скрафтить одни стычки. Ага. Я вот не помню, я могу не я выйду. еще один скрафтить или нет? Минус Ой, минус 2, молодец. Опа. Минус Ой, минус 3. Давай, эйс. Так, меня откуда-то убили. А, все, вижу. К тебе поднимаемся. Да. Бед, э, там? Да-да-да. Угу. У него соточка, у тебя 56. Ну, в принципе, хотя... Возможно, возможно. Нет, он коллаж сделал. Мой. Вон, видел, спрыгнул. Ну, сейчас, скорее всего, там уйдет. Интересно, а он на уши играет, нет? Ой, а хорош! Почему? Ну все, ты это меня сейчас я обогнал по килам. Стоп, это эйс. Ну все, надеюсь 16-0 будет, как с квинтом. Ну да. Нет, там вроде не 16-0 был. А, там вроде 16-1 был. Нет, ну с чем-то. Вроде 3-4, где-то так такой разброс. Так, ну все. Да. Сейчас мы точно должны выиграть первый 0. Не должны проигрывать Так, я иду, короче, пушить лонг Ой, у меня хаешечка залетела на 47 хп у меня О, нет а, Минус 81 Я против 5 Ну давай, снова эйс Там на миду и на лонг спрыгнул Поэтому ожидай Минус один. 1 Там еще один Ну нет Ема 8 ты походу будешь первым человеком, который обманет меня по киллам в этой рубрике. Я в ВП Тебе надо ВП? Да нет. Я потом... А у бак с тучками этот. Бак с тучками? Угу. Опа, вот так покрутили, 1000 минус 7 нам сказали и все, я, короче, иду сюда все-таки. Мне не нравится. А с Черноградом? А с Черноградом? Я не помню. О, а с Черноградом мы тоже проиграли, потому что заныл, я без разминки. Опа, коммунист меня подловил на ошибки все-таки М4. Ну нет. Так, 2-2. Ну все, сценарий пошел в дело. Походу мы начали 2 -2. сливать. Походу, 16-2 будет, надеюсь, нет. Нет, такого не будет. Такого Блин, что бы взять? Я, наверное, эко сыграю. У да. тебя надежда да. ну, а я тебя, я на тебя, на твой калаш. Да не, нет. Я, нет, нет. я, если что, его засейвлю. У тебя. Как-нибудь я не знаю, что я не Да. Так, вот там есть череп какой-то. Вот так О, вот. так, вот так не, Блин, меня напрягает не. то, что сзади кто-то. Та. Да, на Миду, давай опа, Дошел с фонга. Навалял что минус ты? 64. Ну, отлично. 3-2. Так. А может АВП взять без брони, но нет. Вот не поддамся. Два. Стой, а давай запушим мид. М. Ну давай, я возьму даже гранату. И я. Вс ⁇ Так, все, бежим. Опа. Вс ⁇ бежим, Минус ноль. Минус ноль. Тут, кажется, никого. А, нет, стреляет. Кто-то есть. ой ой ой ой ой ой ой Минус 73. ой то я там никого не вижу. ой это коммунист. А, коммунист да минус 27 27 хп я ему оставил так это сотка все 27 хп а у меня 20 у него калаш потерял против коммуниста ну вот начал потеет но мне кажется он без наушников играет все-таки у него там что-то с телефоном вроде было ну значит ты должен увидеть так, он откуда стрелял. Да. Не услышал. Я без звука сейчас играю, чтобы в дискорде не было. Оба, Оба. все, отлично. 3-3. Отлично. Мы должны затащить, мы должны затащить. Да. Я должен тебя по обогнать. Это у меня еще одна Нет, такая да, цель. Да. Так, мы должны... тебя тычки и боу, ябурка. Да. Тычки и боу? Да. Нифига себе. Я даже ну я сразу в... три ножа взял. Ты мелочица. Так, ну тут хаешка, так себе на самом деле захвор. О! Подожди, на... не убивай, брат. Брата. 75. Так. у меня три у меня 17. Я, пожалуй, как-то отойду и кину туда хаешку. Я тут спрячу, пожалуй. Так, на миду у нас... Вроде как-то чисто. Нет, там два было. А, Сейчас миду. Лонг, лонг. А, блин, минус 50 коммунисту я дал. А он меня, кстати, три раза уже убил. Офигеть. Ну, пока что вот коммунист хорошо. И XO2. Да. Тебе АВП надо? Я могу тебя взять. Ты, нет, не надо. Играй, играй. Я потом хайлайтики начну ставить, вот Сайвика. Так, 4-3. Пока еще можно и пофамиться. Да. Пока он будет отлично. Так. В приседи, приседи, нет. Нельзя запрыгнуть на тебя. <laughs> ну да. Чай, чай. Никого, никого. Опа, лон. Один Они забрался. В... Они мне в... все там кажется. Один, ну, на плане. Ну, там где бомба. Двое, трое. <свист> Ах, ну ладно. А ты почти обогнал меня по <свист> Я уже на первом месте. Да. Так, ладно. Короче, все. Я беру, короче, дигл, а на следующем раунде я куплю АВП. Все будет отлично у меня такая. -то Когда играю аккуратно, а я запушу. Да. Все равно Видео, два патрона, сверху, это неприятно. Да. Даже в голову. Опа, выстрелил. ой ой да? Минус пятьдесят четыре нанес. Mm -hmm. Там два, да Уй, от постановит. меня. Блин, коммунист. Я почему-то думал, Но что он есть. сверху пойдет. А то ща вы возьмешь. Да. А у меня денег нет. Я зачем-то купил гранату Ой, и нет. мне не хватило на броню. <свят> <свят> гений, гений. Так. Я, наверное, все-таки вот здесь постою. Караулию. Или на мид встать? Или в основном с что-то там начали заходить? Да, на миду есть. Это вроде коммунист. Нет, не коммунист. Не у всех по Ну, я никого не дамажу. Давай сделаем Ну, скобчики. 85, серьезно. Отклую. А ты снова Кстати, ты играешь? Нет, без... Отключил. Не так нравится. Я еще понял, Серьезно, то что я видео записал с багом. А, то, которое последнее? Да. Оно должно работать не так. Так, пойду-ка я сюда все-таки подпушу их немножко. А то они что-то раздражают. Ой-ой-ой. Блин, минус 77, я не дожал. А вернее, я криво зажал. Один уже тмку прошел, один вниз. У меня оружие поколено. Ну да, ппшка. Ой, калашка. Перезаряди. 19 потом. Сейчас держи. Ну, один минус 20, другой 23, остальные ну, пососы. Без бомбы, да, Ира? Без бомбы. Да, без бомбы. Ну это хорошо. Никого. Все. Ну, самый да плотно я... отлетает. Так Ой, они тебя на ножка хотят, что ли? Да, да. Кому не на нож. 73, 19, 23, оп. А, ладно. Ну, 8-3. Ладно. 8-3, блин. Ну слушай, это уже неплохо. Потому что все там что-то от 0 до 2, а мы уже считаем это войну. Угу. Планку убил. Надо уже... попробовать сделать камбэк. Да. Легендарный. Это будет реально легендарный, кстати. И видео получится на 20 минут. Так, начну-ка я аккуратно отыгрывать. На самом деле, нежелательно от бомбы. Я не буду слушать. Да. Ой-ой-ой. Минус 81 только. Окей. Okay. Они ну. ну они. А, блин, они вдвоем вышли. Да, да. Они снизу, другой. Ну ладно. А, они еще тебя и сзади там подождали. Mm -hmm. Они какой-то такской пользуются. Зажимай с двух сторон. Ну ладно, mm -hmm. так. Надо, короче, одну сторону сначала отдефать, а потом уже на других переключаться. Поэтому Давай куда-то, в одну сторону пойдем. Давай вот сюда. Давай туда. Сейчас из туннеля всех выкурим, потом ну, уже пойдем их видеть. обходить. Угу. Либо я вот так сделаю. Не, лучше, лучше запушить, потому что они в задницу выйду. А я аккуратно охрану. Отлично. Ой, один еще лонг. Окей. Я перетягиваюсь. Меня чуть не убили. Ну, пока что на меня отвлекается. Ой. Mm -hmm. Минус 70. Так, минус 1. Минус... Как Блин! Хорошо. Минус 54. Серьезно. 30 и 46. Да. Я да, думаю, что На самом деле, реально обидно. Это... Делать великий камбэк. Да. Беру баночку. Баночку. Блин, у тебя реально... Два ножа. Причем бабочка без кина. Не понял. У меня тоже два ножа. Ой. Так. Стоим здесь. Пока... Один Давай. Я ломки. Ой-ой, там два. Двадцать? Там два, там два. Я думаю, что битвы играем. Так, на меду никого. А, понял, коммунисты зашел к нам на базу. И минус я. Понял. Ну, сейчас минус втором будет. Мы сделаем егендарный камбэк, и будет все отлично. И, и, и да, и камбэк у Так. развук ка я вот этот Давай запушим просто вон там, где я был. Ну, давай. И пойдем к ним на базу, они же бомбы не могут обезвредить. Угу. Ну, давай, веди. Я прямо за тобой. Тут вроде никого. А, один там стоит, я его убил. Минус а коммунист 81. Делаю? Справа, справа. Оп, отлично. Я пошел не на базу. Они же по факту бомбу все-таки не могут, да? Да-да-да. Ну все, значит тут просто буду. Оп, я его видел. Видел. он ну, тоже. А -а -а. Ладно. Минус 27 пока. Так, все, пора камбы. Первый раунд это точно. Теперь все, да. Сейчас будет нормально. Ой, М9 спорт. А почему ты без скина? Нормально ски. Мне нравится. Плееры. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> так. Мне интересно, они пушать будут. Или они гений? Пушат. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Минус 76. Как и мне, в принципе. Сбоку у стеночки. Нет, да. поднялся. Я вот тут буду стоять. Так, минус один. Ой, он там еще один. Я пошел в туннель. Так, на Лангу. Минус yes, 76. Я не пойду на Лангу. Обе посотки. Ладно. И 13. Блин, блин, блин, блин. Фамас. Фамас берем. Вс. Ну вот смотри, будет счет 13. Ой, 3. получается 15, и мы сделаем жесткий камбэк. Да. Это будет реально жесткий камбэк. Наверное. Ну почему, наверное? Там коммунист 8 килов. Серьезно, блин. Серьезно. Так мало. Опа, меня никто не чекает. А, нет, чекают, ладно, я понял да, Они так, там да, на мосту А, их там много? А, блин да. Минус 22 накидал да, Двоим Оба минус 22 Ой-ой-ой Я их даже не увидел Надо иди с дезморалем завести Сейчас Давай-давай ком... Сейчас будет камбэк Все, мы их задезоразили. И им конец будет. Парам, парам. Ого, закидали их. Так, ну ходежки не потратили, грубо говоря. Опа, опа, опа. Там еще да. один. Давай, тащи, если наденешь на тебя. Да. Не кустопы. Опа. Так, как я да. тебя не убил сразу? Ну, в принципе, возможно. В принципе, возможно. Главное заплатить. Правильно чекать позиции. Так, тут никого нету. Я боюсь, что он у меня сейчас выскочит сзади. Тоже... Так, Ой -ой -ой -ой. Минус 50, ну серьезно, вы... он у стеночки стоял. 3.15, все, Сейчас будет легендарный кабак. Да, все Я беру по 90. А я беру М-ку без брони. Ну ничего страшного. Так. Стоим здесь. Стоим. сейчас будет. Это точно. Так, минус, кое, -то? <таспоррес> Серьезно? Не, ну все. камбэк чисто на тебе. Давай... И... Нет. К сожалению, проиграли. 3-16. Да. Ну, То слушай, значит, это не так плохо, не. на самом деле. Потому не что там все от нуля, было. все от нуля до двух, что-то мы там выигрывали, а сейчас уже три. Но... Да. Mm -hmm. В общем, спасибо, что пришел. Буду видео закруглять. Всем mm -hmm. спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока.